Ну и последний такой минус по номеру, это Wi-Fi. Тоже Wi-Fi, он даже гораздо хуже, чем в холле. То есть я пыталась загрузить монтированное видео на YouTube. У меня трое суток видео грузилось. В итоге я там, не знаю, наверное, ну да, только на третий сутки я смогла его загрузить. И то в тот момент, когда более-менее так перестали интернетом пользоваться. Так, ну по номеру, в общем, мы все сказали. Теперь по пляжу. Ну, как я говорила, пляж отличный. Береговая линия просто шикарнейшая. Вот. Эверансеки очень любим. Вот. Море спокойное. Очень даже... Как сказать, даже когда вот это, эти вот... Автом... море, даже оно здесь, в этом месте, оно намного спокойнее, чем в других местах. В общем, эта береговая линия Эверансеки, она просто шикарнейшая. Самая лучшая для нас. Мы стараемся ездить всегда на неё. Из минусов на пляже, а, тоже, когда выбирала отель, особо на это внимание не обратила, но когда с этим столкнулись и начали пользоваться, это зонтики. Зонтики, то, что нету тентов, это минус. Потому что вот эти вот зонтики маленькие, как выяснилось, они от солнца особо не спасают. Ну, да, Во-первых, такой... солнце, оно же, естественно, передвигается, соответственно, вам постоянно нужно будет двигать лежак, и вот это вот маленькое пространство, охват... И то, что заслоняет вас от солнца, это, конечно, не очень хорошо, потому что все припекает очень жарко. Вот. И, и также еще из минусов отметили мы, что на пляже мороженое платное. То есть э, на пляже мороженого нету такого, ну, которое вот в таких вот контейнерах в лоточках, да, да. Вот, оно все в ложили. упаковках. В упаковках ну, что-то типа магнат, альгида вот это вот все, оно все идет платное, также по Грин-карте. Ну и теперь мы переходим, так скажем, к финальной части нашего отзыва. Расскажем вам о питании. Вот это конкретный отдельный минус. Но давайте все-таки начну с плюсов. Ну, минус не всегда там был. Бывало, да. Да, начну я все-таки с плюсов. Дальше я перейду к минусам. Вкусными были очень десерты. То есть десерты прямо были, прям пальчики можно съесть. Это вот прям 6 из 5 баллов. Я бы даже так сказала. Нормальные, хорошие, классические завтраки, стандартные, как в, во всех отелях, как даже в пятизвездочных отелях к завтракам претензий нет никаких. Омлет, Ам яичница, соседи. Ну, это все посмотрит. Сереж, по ты самая. не перечисляй. Да. да, это все посмотрит в моем видео по завтраку. С этим проблем нет. К завтракам претензий нет. Понравилась еда в аля карте. Вот. Обязательно рекомендую вам аля карт посетить. Вот, еда вкусная, естественно, необычная, не такая, как в обычном ресторане, но ну, для этого, в принципе, фолиокарты карты ходят. Вот, ну, из минусов, как мы уже сказали, если вы любите, допустим, полусладкое вино, в Турции это, конечно, большая редкость, но можно найти, смотря тоже, какой отель, какой звездности и какого класса отель. Первый фужер мне принесли красное полусладкое, оно было действительно вкусное, вот. Второй мне уже принесли уже разбодяженный. Сухое вино, разбодяженное спрайтом. Вот это так скажем. Подумали уже, а уже выпила пьяная, не поймет. Ну, я не знаю, так они подумали или нет. И что больше всего мне понравилось из всей еды? Это вот было, наверное, пару, да, раз всего были ужины, у нас это когда давали красную рыбу как стейки в лосося, так и малосоленая семга была в закусках. Вот это, по-моему, самое-самое вкусное, что я попробовала в этом отеле. Ну, это из таких вот блюд имеется в виду, не десертов. Вот. Это самое вкусное. Сереже еще понравилось. Что тебе, Сереж, понравилось еще? Говядина, да? И говядина, и баранина там даже. Ну вот. Все остальное по выбору. Выбор, как вы, если посмотрите, мы даже видео записали, что шок от питания в отеле. В принципе, вот знаете, вот кто-то тоже писал мне там и на Ютубе, и вот на Яндекс Дене оставляют комментарии. Кто-то пишет, что, ой, а что интересного больше в этом отеле, кроме еды, ничего нет. Кто-то пишет, а что вы так только кучу видео про еду снимаете. Кто-то пишет, ой, да вы зажрались. Кто-то пишет, да хватит уже о жратве думать. Ну, что я скажу вам на все эти комментарии. Во-первых. То, что я записала очень много видео по еде, это даже очень хорошо. Потому что, как я замечаю по статистике, очень огромное количество людей. И вообще, я смотрю, что основное количество людей, которые смотрят мои видео, они смотрят в основном видео по еде. То есть не где-то там, куда мы пошли, на пляж там, или черепах смотреть, а вот именно вот по еде. И количество, допустим, реакций, лайков ставят именно по еде. По поводу того, что зажрались мы или не зажрались. Ну, все мы люди разные, у всех вкусы разные. Кто-то гурман, кто-то не гурман, кто-то к еде равнодушен. Лишь бы, как говорится, было что съесть и, в принципе, едет за чем-то другим. Мы с Сережей, во-первых, гурманы, во-вторых, мы всегда выбираем отель. Первое, по пляжу, чтобы была удачная пляжная береговая линия с пологим входом песочек, и второе, мы выбираем отель по хорошему питанию. Для нас, да, для нас это важное. Конечно, да, мы стараемся там, естественно, потом брать экскурсии и все остальное, но для нас это самые два главных важных пункта. В этом отеле нам с питанием не повезло. Я об этом рассказывала более подробно в видео, вот как раз-таки шок по, от, ну, от питания в отеле Бород Би Потому что, понимаете, когда, допустим, есть возможность за сезон съездить хотя бы два раза, это одно дело. Вот. И когда ты, например, если попал в такой отель, где тебе, допустим, питание не понравилось, ну, ты думаешь, ой, ну и ладно, там, допустим, там, через сколько там месяцев, ну, там, месяц, через три, через четыре, а, и поедем снова в отель, глядишь, там повезет. Но когда ты сидишь уже мягко говоря два года безвылазно и ждешь этого отпуска и ты потратил немаленькие кстати деньги можно было спокойно поехать в отель пятерку но мне этот отель расхвалили хоть это было четверка потому что якобы отель э, э, сеть отели «Барут бесью это славится отличным питанием и приезжаешь и даже элементарно натыкаешься на то что в этом отеле нету блюд на гриле на улице, где да, это кстати, принято, да, да, да. где это, удивило, это принято. Это мы, мы были, это у нас был первый, честно говоря, шок. У нас от этого уже испортилось настроение. В общем, долго я вдаваться в подробности не буду. Я об этом уже обо всем рассказывала, говорила в своем видео. Вот, смотрите, обязательно его на моем канале. Просто я хочу сказать: на вкус, во-первых, на свет товарищи нет, так как это наш обзор, мы делимся своим мнением, мы свое мнение сказали. Вот кроме рыбы там, ну Сереге говядина, баранина понравилась. В основном выбрать было нечего. То есть если даже какие-то это были закуски, мы ходили, смотрели. Если это какие-то другие были блюда, окей, я согласна, что может быть не, не быть в четырехзвездочном отеле там какого-то гигантского выбора разнословых как какой-то э, пятерки лакшери, ну достаточно даже среди Маленького количества вообще, среди маленького ассортимента может быть что-то такое настолько приготовлено, вкусно, что ты будешь есть, и тебя за уши не оттянет. В этом отеле такого не было. Кстати, картофель фри там был только в детском меню. Я был в шоке просто, когда я его убил. И, кстати, картофель фри в основном за все дни напоминал сухую фанеру. Я с тарелкой обошелся. Смотрю, так нету картошки. Смотрю в детском, этом за стеклом в детском. Стою вместе с детьми в очереди. Говорю, мне, мне картофель фри. Он мне такой, говорит, иди, говорит, это для детей. Я такой не понял, как для детей, говорю. Я картофель фри, говорю, хочу, я не хочу макароны. Нет, говорит, иди, это говорит, для детей. И так каждый день было, то есть... Но ну, все-таки мы умудрялись брать и картофель фри и просто там какими-то колечками картофель резанный. Я для этого специально сняла много видео, разных видео по обеду, там по ужину, чтобы вы посмотрели, какие mm -hmm. вариации бывают. В общем, если по еде еда не вкусная, ну, кроме вот этих вот нескольких там, допустим, те же стейки, там говядины и баранина. Вот по фруктам. Ну, фрукты это, я думаю, как в любом. Отели, фрукты с переменным успехом. Какие-то спелые, какие-то неспелые, зеленые, как арбузы, дерево. Арбузы были через раз, один день прям сладкие. Даже не то, чтобы один день. Не вот только пришел... арбузы. Нет, арбузы пришел, там несколько кусочков взял, так, сладкие. Я говорю, Ксюша, я пойду еще арбузы возьму. Раз подхожу, нет арбузов. Смотрю, на поддоне несут арбузы. Опять выставляют, арбузы беру, они безвкусные. Есть, ну вот да, я говорю, вот... там что-то как-то вот так вот это вот все было. И не только это, кстати, касалось арбузов, это и других да. фруктов касалось. Ну, в общем, даже вот эти все закусочки чисто турецкие, которые, как правило, делают э, в отелях, то есть даже вот это вот все там, типа питы и прочее, прочее, прочее, это было все невкусно. Вот, мы не зажравшиеся, сразу говорю, но просто понимаете, когда есть с чем сравнивать, и когда вы что-то, допустим, до этого попробовали в одном отеле, и это было вкусно, и вы готовы это кушать бесконечно, и когда вы потом, допустим, приезжаете в другой отель, и это готовят гораздо хуже, естественно, вы понимаете, что это невкусно, а не потому что там зажравшиеся или не зажравшиеся, вот. Потом, так как вы, если посмотрели в моих видео, что порции накладывают э, ну, там, за стеклом и накладывает официант, то порции накладывают очень маленькие. Да, с одной стороны, это плюс, что люди, многие же любят оставлять кучу, навалить себе в тарелке, а потом да. это все выкидывается. Но тут уж настолько накладывались. Причем, заметьте, если что-то такое, типа, знаете, там, риса, ну, такое вот, типа гарниров, это вам на на накладут просто целую тарелку, что вы не унесете. Такое все, как вот рыбка красная, там, курочка вот была один раз вкусная, типа, отбивных было сделано, прям реально вкусно. Такое вот, такие вот все блюда вам накладывают мало. Еще из минусов, кстати, по красной рыбе. Когда была нарезка слабосоленая, вот слава богу, что мы пришли по Сереже пораньше, потому что я успела, я успела вовремя, да, взять себе положить на тарелку. Ну, Серега у меня не любитель красной рыбы, ну я это не помню, ты брал, не брал, но это я себе немножко положила, я успела. То есть как только эта рыба закончилась, ее больше не поднесли. Это, кстати, как вы понимаете, это минус. То есть, как говорится, кто вперед встал, того и тапки. но так быть не должно, тем более. У отеля за такую цену. Так, и по поводу посуды еще хотелось бы добавить. Несколько раз замечали, что недостаточно хорошо была вымыта посуда. И даже это проявлялось в том, что э, от стаканов пахло морской водой. Ну, то есть, я не знаю, они там, что у них, какой в какой то воде там моют посуду, но прямо пахло конкретно ну, пахло. в посудомоечной машине. Ну, ну, в общем, такая, ну, в общем, да, и недостаточно качественно было. То есть, где-то мутное что-то, где-то как будто залапанное, заляпанное. То есть, вот такое вот было. То есть, такое тоже замечали. Вот, ну, по поводу блюд на углях это мы сказали. Вот, то есть, если вы хотите что-то нагрели попробовать, это вам в ресторан Алякар только. Вот, потому что так, если что-то готовят, то это только электрогриль. Такого, как вы обычно привыкли, допустим, в отелях Турции, вы не будете выходить вечером на ужин и пробовать там ту рыбу, ту мясо, приготовленное на улице, на углях. Этого здесь нет. Если для вас это важно, вы здесь с этим столкнетесь, вот этим минусом громадным. Для нас это был громадный, по крайней мере, минус. Ну, в общем... Плюсы и минусы отеля Бород Бесюит мы вам перечислили. Вот вы уже смотрите мои видео и делайте выводы сами. Хотите вы поехать в этот отель или нет. По поводу того, что хотели бы мы вернуться в этот отель или нет, я однозначно скажу, что нет. Мы в этот отель вернуться не хотим и не поедем. Да, вот. Я тоже не хочу в этот отель возвращаться. Даже если бы там была большая скидка, меня бы это не привлекло. Я бы лучше поехал в тот же Примасол. Там намного лучше. Более разнообразное питание. И никогда голодным не останешься. Ну да, они фактически ну, находятся, можно сказать, по соседству через мини-дорогу. Но это небо и земля. Пляж один и тот же. Береговая. Береговая линия вся та же самая. Они, кстати, прямо вот соседи по пляжу вот. и так поди Примасоли да там можно было ну да в Примасоли там, там там кровати, во первых выбор это, но выбор всего остального мне там больше понравилось выбор еды там было немножко и попольше и во первых там там можно было абсолютно на любой вкус и свет выбрать даже самым заядлым Евередом, гурманом. Там обязательно можно было да. каждый день находить что-то себе вкуса. И говорил: говорю, зачем ты выбрал этот барут? Поехали бы второй раз в уже, Не пожалели бы. Ну, Я, мы, там, мы же и, с тобой да, договорились, что мы всегда ездим ну, да. в новые отели. Нужно смотреть что-то новое. Вот. Ну, наш ответ такой: что мы в этот отель не, а не вернется. Мы с тобой фремасоли отдыхали там, этот же на пляже по соседству, прям ну. и там люди с сумками бару и ты еще говоришь, смотри, там, говорит, сумки им дают, пляжные туда-сюда. Надо, говорит, будет как-нибудь на следующий год съездить в этот отель. начал мол, типа, может, покруче, блин, туда-сюда. Ну, я так думаю, да. попробовали Да. Не понравилось нам. Нет. Ну, в общем... Лучше без сумки, но... Да. Чтобы еда нормальная была. И вообще, чтобы в отеле как-то поинтереснее, повеселее было. Ну, в общем, по нашему отзыву мы заканчиваем. Ну, а дальше... Не прекращайте нас смотреть продолжение нашего дачного влога. Как я и обещала, два в одном. Но ну, а у нас продолжение нашего дачного влога. Серёня вон сейчас кучу рыбки начистил. Вот именно, рыбки чуть-чуть, а куча большая. Ну да, рыбки чуть-чуть осталось, то, что можно съесть. Вот. то, что выкидывать, кучка большая получилась. Да, сейчас Серёня пойдет. Что-то там грибочки будешь? Да. мариновать. Рецепт в интернете один нашли. Сейчас Сережа грибочки замаринует, потом мы их пожарим на углях вместе с шашлычком. И будем сегодня кушать снова вкусняшечки. Посмотрим, посмотри, что получится да. с грибами. У нас сегодня 27 августа 2022 года. Через, получается, уже 4 дня наступает календарная осень. Ну, а мы пользуемся моментом и последние денечки тепла, потому что говорят, что у нас начало сентября вроде похолодание пойдет. Следующую субботу, даже 16 градусов. Вот, мы будет. решили, как говорится, <свят> урвать напоследок. Если, если будем сидеть, то сидеть будем в кофтах уже. Ну да, да. Но мы все равно еще приедем сюда. В этом году. Обязательно. Пусть даже в кофтах. Не шашлыки, так работать. Ну да, да. Смотрите, у мамы здесь. Такой интересный цветок вырос. Не знаю, она, она сама не знает, в общем, как сюда попали на территорию дачи такие семена. Сама не знает, что это за цветок. Но напоминает, как будто бы это какие-то ягоды. Посмотрите, такой своеобразный. Очень интересный. Кто знает, что это за цветок, напишите в комментариях. Потому что мы с мамой не знаем, что это такое. Ну что, как в пьесе у Чехова? Действия те же, участвуют те же. Серега. Да, Серега да, нанизывает шашлык на жампуры. Сейчас будет его жарить. Грибочки он уже замариновал. Ну, точнее, Грибочки. маринад он подготовил дома, а здесь он чисто его перемешал. Грибочки сейчас еще минут 20. И всё, они уже... Да, мы сегодня Это решили на... Огня, на, на, на огнях, говорю, на, на огне, на, на углях и зажарить грибочки, шампиньончики С шишечком, с картошечкой, с салатиком Посмотрите Я его. очень люблю, кстати, еще бутербродики Делать м, на терочке сыр с майонезиком, с чесночком и все это на черный хлебушек Вообще прямо вкуснятинка Сегодня мы будем такую вкуснятинку кушать Да, Серенька? А еще петрушку Ой, ну петрушка это вообще моя любовь я петрушку вообще обожаю. Гори, гори, ясно, чтобы не погасла. Ага, а вот у нас уже и грибочки вход пошли. Все, уже осталось совсем чуть-чуть. Сейчас начнем. Шашлычок уже на костер. На угольки складывать. Тут уже, кстати, из соседей шашлычок жарит, такие ароматы. Ах, а текут. Сейчас аппетит перебьют. Не, не перебьют Наоборот, еще больше пробудят И осы, все, облепили осы Я сейчас, кстати, пока рыбку сушеную кушала Мне осы не давали эту рыбку скушать Они у меня ее отнимали Смотрите, какие грибочки подрумянившиеся И шашлычок уже почти поспел А какие ароматы божественные стоят Вкуснятинка Дождались мы наконец-то урожая Вон у нас какие помидорки выросли Радуемся, радуемся теплу, но только очень жалко, что лето заканчивается. Вот такие у нас помидорины выросли. Чудесные, чудесные, чудесные. Обещают холод, очень печально. Лето было очень короткое, холодное, но все-таки мы урожай свой получили. Ну чё, мне не свое по Место замечательное, мягкое, ни одной жилочки. Прямо тает во рту. Такой шашлычок отменный, отменный, отменный. Приятного аппетита. Спасибо. У нас и шашлычник отменный. С -с сошлычник. Не шашлычник, а сашлычник? Шашлычник, сашлычник, да. Маринует всегда замечательно. И мясо такое выбирает всегда. Прямо тает во рту. Отменный, отменный шашлычник. И мяско тоже. Ну, сейчас я продегустирую. Чудесно все. Это мы отмечаем конец лета. Лето заканчивается. Конечно, очень-очень жалко, что оно было такое коротенькое, но ничего. Но такое все жаркое. Все равно да. все чудесно. Через, через но... две недели будем отмечать начало осени. Но... Через но... какие две недели? А говорят, что... У нас в, в суббота рабочая. А, еще а ну при чем субботу рабочая? Не... осень ты начнется. Ну, вообще, уже сказали, что сентябрь будет продолжение полностью лета. Это компенсация за июнь и за май. За холод и дождливую погоду. Так что посмотрим, поживем, увидим. Кто сейчас ужинает, всем приятного аппетита. Да. Надеюсь, вы тоже на природе да. на шашлычках. Да, да, да. Действительно. Ням-ням. Наш сегодняшний денёчек подходит к отцу. Мы отлично провели время на даче. Просто чудесно провели. Очень все понравилось. Сейчас потихонечку будем уже домой выдвигаться. После трудовой недели хорошо отдохнули. На природе, на свежем воздухе. Шашлычков покушали. Наговорились, наболтались. Да. Всем желаю того же. Такого же отдыха. Напишите обязательно в комментариях под моим видео, как вы провели сегодняшнюю субботу. Где вы были дома, или на даче, или, может быть, куда-то просто выезжали за город. В общем, обязательно оставляйте комментарии под этим видео. Делитесь своими эмоциями, как вы провели сегодняшнюю субботу. Ну, а мы встретимся с вами в новом видео. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Не забывайте ставить лайки под всем моим пока. видео. Всем пока.